Итак, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас распаковочка из сайта Grand Play. Это у нас меч. Меч является сувенирным. Здесь у нас идет в комплекте подставка под него. Деревянная подставочка. Подставка. С двумя ножками. Дальше у нас идет Дальше у нас идет сам меч. Меч выберем следующим образом. Декоративный накладочки сделаны из плава какого-то металла само нож идет у нас исполнен с лаковым покрытием деревянная такой вот переплет ручка пластик с переплетом и металл Метал похоже алюминий. Сам меч у нас металлический. Металлический меч. Он не острый. Здесь острый очень. Самолезвие не заточено, потому что продукт является сувенирным. Это у нас пластик руки держится очень хорошо ну, я хочу сказать вам заколоть человека можно тут без вариантов люфта нет самое главное что люфта нету вот такой вот тут меч какой-то дракон как для подарка, очень отличный вариант. Эмблема сайта. Ссылочка на сайт будет в описании. Ценители будут довольны таким подарком. Очень приятно будет получить.